Двигаемся по долине Цармат, уже по Швейцарии. И медленно, но уверенно двигаемся, надеюсь, к леднику, который самый большой в Европе. Калаус чуть ниже меня, он на частоте другой сейчас. Общается с воздушным пространством. А я здесь еще ни разу, друзья, не был. Вот сюда Макар Телят не гонял. Справа где-то там Матерхорн, вот, вот где-то вот в этой вот всей системе. А здесь вот этот самый красивый ледник Может мы даже до него долетим Это моя мечта А долина Сармат заканчивается горой Фока Перевалом Фока Куда я тоже еще никогда в жизни не летал Тоже, в общем-то, можно сказать, мечта Так что вот в погоню за мечтой Похоже, мы встаем набор, друзья Над нами Дельтапланы Планер один Клаус подо мной встал в набор Он Пониже опустился чуть-чуть но он там на связи был общался пока он на мою часть ой как хорошо i'm happy unbelievable fantastic fly как сказать высшую степень чего-нибудь это великолепно во правильно мы однажды катали группу лиц скажем так были там лихие 90-е Мы на тандемах катали группу лиц Так, как бы так помягче сказать Так получилось ну, Можно назвать их Альтернативным законом Так вот, это Избитая жизни группа лиц Летала Естественно, там куча всякого оружия Вокруг валялась, машинок и так далее Мы там, конечно, очень боялись катать Но они радовались как дети Вот, вот эти вот истерзанной жизни люди, у которых там шрамы на морде везде и так далее. И вот они приземляются, один из них приземлился. Миша Бодисов был такой наш романтик. Он говорит, ну и как вам? Он смотрит на Мишу и говорит, Михаил, это было великолепно. Да, да, да, это как мультик, да, помните про остров сокровищ? Вот примерно что-то из <von> такой шайки. Вот это было великолепно. Так вот и я, конечно, сейчас выскоряю. -то, то, что сейчас происходит, друзья, это великолепно. Просто в глубочайшем восторге. Теоретически, что я вам теорию какую-нибудь подавать, ну просят рассказывать, как. Ну как, видите, долина, вот, вот, левая часть этой долины, сейчас вся работает, цепочка облаков, по ней планера. планера. То есть тут вот долина Цармата, чем хорошо, когда есть погода, она проста, как валенок. Набирай, долети. Так что так. Женевское озеро, к сожалению, я вам уже не покажу, далеко от него отлетели, но мечтал показать его прямо с вершин криптов на фоне снега. Мотрохорн вот слева под 90-го. Сейчас вот, да, где-то там торчит. У ну, нас уже четверо. Пока я тут с Клаусом набирал. Еще два планера швейцарских присосались. А может французских, не знаю. Но ну, вот видите, как свободно люди. Ага. Окей, I'm you. Выходим. Сейчас, интересно, долетим мы до ледника самого большого в Европе. Друзья, я в таком же понтикушении, как и вы, я не знаю, долетим или нет. Я надеюсь, а и белив. Следующий, друзья, набор в Долине Цермат. О, я выпал из потока, Клаус протянул вперед. Протянул очень успешно. Мы с ним немножечко по высоте сильно разошлись. Я там обогнал его немножко, а сейчас вот Клаус восстанавливает разницу. О, вот оно, ядро, где было. Я мимо него просохатил. А да, ты? ну так... Неплохой поточек. Сейчас выберемся повыше и пойдем дальше. Я так понимаю, что план Клауса – долететь до того самого знаменитого ледника, самого крупного в Европе, от которого берет начало рекорона. Клаус, похоже, пошел дальше. Окей, okay, I'm Ох, oh, Где-то там впереди, друзья, этот самый большой ледник. И Гряда облаков идет в ту сторону. Я, знаю Клауса, почти уверен на 100%, что он туда пойдет. А, соответственно, если пойдет туда я, то я лучше в Осте призмлюсь, но мы туда долетим. Так что погода бомба, контент огонь. Эй, Стрелка лежит на упоре, друзья, не знаю, сколько. Это в метр в секунду, но какой-то совершенно бешеный поток нашел Клаус. 5,5. Сейчас показывает истрелитель 5,8. Ну, интересно, до 6 досядем, сейчас, правда, спад был небольшой. В районе 7. Ё! О! Под нами другой планер. Да! Вот это поточек. Чтобы вы понимали, сколько он сейчас? 6 метров в секунду. Это для среднителя. А вы понимаете, да, что заброс он-то побольше. Да! До... Вот это, под нас планер еще один подстроился. Вот сейчас Клаус будет скоро выходить. Нет, смотрите-ка, еще виточек. Крайний виток сейчас. Иначе мы в кромку облаков войдем. я okay. Ага. Есть, yes, Вот он, красавец, Клаус. Вот мой учитель. Ой, лапочка. Эх хе <связывая> хе <связывая> друзья, это просто праздник, это вот этот полет бывает, я не скажу, конечно, раз в жизни, но... Как же хорошо, что я сегодня... Я еще думал, думаю, седьмой день летаем, думаю, Клаус, ты что, маньяк, сколько можно? Сколько можно летать? Под Подумывал я там, не пойти ли мне сегодня огород покопать? Представляете, я бы себя потом просто пристрелил бы. Если бы мы не полетели. Если бы я узнал, что так можно было бы но не полетел бы. Ну не огород копать, а воду, воду тянуть. У меня там наверху на моего участка в пещере вода есть. Ее сейчас надо дотянуть донизу. Вот видите огородничество. Как огородничество может влететь полетом. Но дай бог здоровье моей жене. Она, соответственно, как только узнала, что Клаус позвонил, говорит, ну, лети, милый. Тут уже с Клаусом не полететь может только дурак вот поэтому я абсолютно с этим мнением согласен клаус между тем улетел далеко вперед потому что я забыл закрылок переставить сейчас мы его подтогоним ой двигаемся по долине цармата конец долины цармата перевал Пока до которого я еще ни разу в жизни не летал да я собственно и сюда-то ни разу в жизни не летал поэтому лечу друзья радуюсь So do you, do you the control? Yes, I see, yeah. Uh, you cannot Okay, I understand. The second runway is behind the right-hand side uh, right of the да, вот оно. Как здесь все хитро. Не на каждую полосу, друзья, как вы видите, можно приземляться. Не на каждую. Но тут вообще с посадками, конечно, ух, должно быть. Не на военный аэродром мы не хотим, друзья. Не хотим на военный. Ну такая погода, что тут хрен приземлишься. Ну и разве что, знаете, как бывает, так летишь-летишь, погода и потом какие-нибудь эти катаклизмы, там, кроузы, еще что. Так, перед нами планер. Я строго строго за Клаусом. Ага, вот видно. Потоки стоит, клаус под него подходит, подмеривает. Посмотрим, что будет делать. Надеюсь, что ничего. Ну, сейчас брать ручку на себя ни в коем случае нельзя Это мы подрежем планер, это будет абсолютная и безоговорочная наглость А вот сейчас можно, но не нужно Если у нас с высотой все настолько хорошо, что незачем ничего делать И мы вот так лавируем по облакам, внимательно следим за тем, что происходит И достаточно дикой совершенно скоростью двигаемся в сторону я так понимаю, самого большого ледника Европы. Ох, как мне хочется на него посмотреть. А у нас в конце вот перевал как-то я уже вижу. Я вот не понимаю, где, где этот самый большой. Где-то вот впереди. Самый большой Европы ледник. Будем, друзья, смотреть на него скоро вместе. Я в предвкушении. У меня аж прям слюна капает. Хотя пить хочу уже. Из-за того, что я безоговорочно часа уже два, наверное, трендю. Но, знаете, настолько я возбужден, что у меня слюна капает. А у нас, я видите, по центру кадра внизу полоса проверка бана, та, на которую можно, насколько понял, приземляться. Красивая такая. Ух. А мы двигаемся вперед достаточно бодренько. У нас тут трафик. Да, столько планиров, что тут главное теперь Клауса в этом Тихарде планиров не потерять Уж больно много Вон он, видник похоже, самый большой Сейчас мы посмотрим Ох, тяжко мне, друзья Ох, тяжко мне Концентрация бешеная И радость с одной стороны, и тяжко Вот, аэродромчик Ух, такое все красивое вот так свечку мы сделали и летим дальше, держу Клауса в перекрестие прицела, ух, чихнуть боюсь, как страшно отстать, слева там не самый большой ледник, какой-то ледничочек, но не знаю, мы, мы парим дальше, куда Макар телят не гонял, вот осталась одна полоса справа и вот дальше автобан идет и правее автобана еще одна полоса, как вы видите, с аэродромами здесь все в порядке, потоками, тоже зашибательски все, слева с парапланами все хорошо, блин, и парапланы тут, тут блин, вообще все табунами летает, планера встречные, просто как машина на автобане вжи-инь, вжи только, Клаус постоянно сообщает им, типа, глайдер, глайдер, глайдер, я на хвосте уже держусь, никуда от него не ухожу, чтобы, грубо говоря, меньше думать, что думать мне уже реально тяжело. Ну, не тяжело, но как-то я так уже Я перевозбужден, друзья Потому что Большое приключение Я понимаю, что снимаю контент-огонь Я его совершенно не ожидал Сверху планер Клав сделал свечку Я сделал свечку Эт. Будем ли мы брать? Будем брать Закрылок Завалить Ах ты ж тебе шкиш, ёшкуш Ох, шкуш, эх о! Кончита полная! А, да! Но такие моменты меня немножко встряхивают и успокаивают. Ты понимаешь, что в такую погоду, грубо говоря, приземлиться невозможно накосячить. Так что, похоже, наш и фока сегодня, и самый большой ледник. И красота-то какая. Красота, друзья. Это лучший фильм. Лучший фильм, который я снимаю на с 4,5. Но было у нас сегодня 6. Ну, так, плотненько идем. 3,3 кромка здесь. По-моему, мы первый раз... Ну, недавно мы до кромки добрали, но поток кромки... Да, до кромки добирали, вот как раз в 6-метровом. Я, видите, путаюсь уже в показаниях. Друзья, это что-то Да, долина Цармата, конечно, потрясающая Ну, видите, здесь некоторые говорят Вот, в горах летать просто Ну, в принципе, да, вот в такую погоду, как сейчас, просто А представьте, что это немножечко подвыключат Окей, okay, I'm follow you И куда-то мы рванули, друзья Куда-то мы рванули Оп Закрылок Оп. Вот куда-то туда куда-то в интересное место. Эх, красота! <татротворение> Какое-то, друзья, очень интересное место. Клаус что-то сказал, но в шуме ветра я его не расслышал. Эгей! Торчит какая-то верхушка. Но ну, вы можете эту верхушку найти. Мы Думаю, что трек будет от трека. Видите, где она сбоку. Сейчас мы все посмотрим. Мы сейчас подошли под облако. Подвернули, нас прет И мы по дуге куда-то летим Куда мы летим, я не знаю Но я, конечно, безмерно счастлив Ой, какая-то гора справа Какая ты гора, я тебя не знаю Может, мы на ледник вот этот самый большой летим? Где же, где-то этот ледник должен быть Как раз самый большой ледник в Европе Мечта моя, еще не сбывшаяся но, но, но Клаус, куда мы летим, родной? Он молчит По идее, нас должно здесь тянуть Со страшной силой Здесь под кромочку, чтобы выше рельеф идти Так, видите, как рельеф Так, а склон, ветер справа ну, По перегибам этим идем Здесь уже настоящие скалы Никаких снизу Этих самых нету Как их зовут? Прогретых склонов Просто шпарим и все куда-то летим в очень интересное место, друзья. Вот Как бы это и как раз этим ледником-то и не было. Слушай, видите, везде справа, горы уже ниже. Какая-то здоровенная вершина впереди. И какое-то интересное место тоже впереди. Батарейки 77%. процентов, Дадитесь оно конем, снимаем все. В такое место второй раз в жизни, конечно, попадешь. Но, видите, у меня двухместный планер. мне меня, чтобы такое место попасть это нужно взять вот такой отпуск потому что с учеником так лететь можно конечно это ученик должен быть с остальными яйцами вот такое все выдержать вот такой вот полет да и мужество должно платить лететь в такие но ну, я теперь-то знаю теперь-то я сюда и один могу полететь Клаус научил вот собственно я больше мечтал слетать э, с клаусом туда где еще не был Вот как раз тот самый вариант Места, где я еще не был, куда-то, куда-то, такие белые снега. Сказать, что я сейчас подвываю от восторга, это ничего не сказать. Я от восторга хрюкаю, нурчу, журчу. да я даже не знаю куда мы дальше летим зачем клаус сюда нас завел что это за точка что это за точка что это за место я не понял но было красиво это явно не тот не ледник никакой самый большой в европе потому что как-то ледником здесь не пахнет но куда-то скитали Вернулись, Идем назад, под облака. Не очень понимаю, какой у Глауса план. И где ледник. Движемся вперед, я все равно верю, что нас ждут приключения новые. Очередное видео из серии «Набор в красивом месте». Забрались мы в долинку, перпендикулярную долинке Цармат. И сейчас здесь набираем высоту, 3200 у нас до конца долины там оттуда развернулись не очень понимаю какой был у клауса план были в конце долины куда он дальше хотел? может просто точку ставил сейчас мы набираем высоту ну, клаус набирает хорошо я несколько хуже да ну так все смотрится фундаментальненько мне больше интересно куда мы пойдем дальше Опять, друзья, мы продолжаем движение к концу этой долины. Только что мы с Клаусом были там, откуда нос планера показывает. Оттуда Клаус развернулся, вернулся к облаку, добрал и снова идет туда. Что мы планируем делать такое интересное, я не понимаю. Но вот шло у него на хвосте и жду, что же мы такое должны сотворить. Ничего не понимаю. Может перепрыгнуть вот туда налево? Но как? как не понимаю <сам> о друзья страх вселенский посмотрите что придумал клаус он придумал прыгать через вот этот перевал мама ты дорогая силы небесные за что клаус за что друзья у меня очко начинает перекусывать лом лома у меня там правда нет но вот я лечу страшно что просто вот кирдык а -а -а -а -а -а -а. Но часто перевал уже лучше смотрится по проходу, но все равно, понимаете вот. А -а -а -а. Ой, как страшно, страшно, страшно. Ну понятно, что можно отвернуть. Но мы что-то что пересекаем, куда-то летим. Камера снимает, снимает. Друзья, вот, наверное, вот это вот как раз не будет. Чувствую я, я даже за страху скорость дал слишком большую. Ой, мама дорогая. Как же красиво. Похоже оно. Это как-то еще что-то? Не знаю, друзья. Что-что? То, что точно ледник, да. Ледяное поле. какое-то поле ледяное. Нет, наверное, все-таки еще не ледник. Но мы этот перевал прошли. Уже красиво само по себе. Фух. Да. Я уже думал, что здесь ледник. Тот самый. Супер красивый. А может, это он и есть, Черт его знает, друзья. Лидосбор большой, высота хорошая, но как-то вот не масштабно. Не так масштабно, как кажется. Ну ладно, летим дальше, экономим батарейку. О -о -о. было страшно. Ой, ой-ой-ой-ой. Двигаемся по вот этой всей Даринке. Видите, чем она заканчивается такими красивыми холмиками.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 Клаус где-то впереди, что-то сзади осталось. Я не смотрю, что я вам снимаю, я смотрю на Клауса. Вот он впереди. Да. Бросил скорость, уже там поток. А ты ж, мама Вот он, самый большой в Европе ледник. Клаус таки нас туда привел. Ой, друзья, есть, есть! Е-е-е-е-е-е! Юку! Юку, юку, греча! Это же просто безумие. Вот он, сбылась мечта идиота. <реклама> Amazing, Клаус! Но это первый раз в моей жизни! Но, наверное, Да, вот он самый большой ледник в Европе, друзья. Вот. Представляете? Клаус думал, что я здесь был. Я здесь не был. Сейчас мы станем в наборы, сейчас видом на этот ледник. Все. Вот теперь точно. Спасибо, я кончил.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 Несмотря даже на то, что я не просил. <смех> вот. Ну, мечтал, скажем так. Конечно, каждый из авторов думает, ну, никто там не мерится количеством подписчиков. Вы знаете, что от этого выдача всякая на Ютубе работает лучше и прочее. Ну, кстати, лучше хорошие подписчики, которые смотрят, по-настоящему ставят лайки, чем, знаете, бывает, там понаберут двоечников всяких. Вот. И... Хотел-то спасибо сказать. Видите, я даже заикаться начинаю.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 Просто бомба, просто огонь. Так красиво, друзья. Так красиво. Я счастлив. Полная морда. Сейчас полную морду счастья покажу. О! Она до ушей, она. Ну видите, я в концентрации, то, что вокруг много техники летает всякие парапланы, и планера, и дельтапланы, и клаус. И, знаете, сравнить учителя, сделать какую-нибудь какую каку, будет крайне. Он выше нас планер шурует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 Юго запад что ли? Ой. Ой, да. Вокруг очень красиво. Идем на высоте сейчас 3 300. Шпарим только в путь. Вот вы, кстати, моторкорный виден. Вот у нас по центру кадра сейчас. Вот он моторкорный. Тублерончик. Сейчас хорошо видим. Ну, видите, от, от моторкорна не так далеко. километров 50 этот видник. Но вот на эту сторону гор перепрыгнуть, видите, как мы обошли это все через манглан. А так, в общем-то, не так просто все это обойти по-другому. Поэтому такая сегодня хорошая погода. Так, опять Клауса теряю. Нашел. Вот он Клаус чуть ниже летит. Сейчас тенечек под облаком. Как раз удобного моторкорня еще раз показать. Вот он, моторкорм. О! Смотрите, видите, характерная форма кублеронистая. Да, и перевалить через эти горы мы, наверное, сейчас не сможем. нам Может, и сможем, сейчас посмотрим. Так, то в общем-то, скорее всего, м -м, под с армата под этими облаками, надо шпарить опять в сторону Монплана. Но это очевидно здесь, как бы, хайвей такой. Почему бы по нему не пошпарить? Единственное, что, конечно, очень трафик мощный, то есть планиров просто табунами. Что постоянно Клаус сообщает, право-влево, право-влево. Хотя переходы вам не очень снимаю, но а что на переходах? Летим мы, летим. Все, видите, так достаточно спокойно. Шпарим и шпарим. Периодически ручка поигрывая выше-ниже. То есть, ну, не, наверное. Yes, I see. Yes. Rarone. Rarone. Вот, видите? Прикопанная полоса. полоса Показал аэродром с перекопанной полосой ой как нас прет видите удачно я прошел пока мы там искались на леднике видите клаус просил пониже а его ученик бестолковый поднялся повыше и теперь как коршуна летит выше не хочет учителю спускаться потому что потому что мне хорошо здесь высоко я не хочу вниз ой, высота. Так, ладно, будем экономить батарейку. О, кстати, трафик, трафики, видите, встречный прошел. Встречный М -м -м, кстати, Сейчас поток станет, возможно. Встанет? Нет, не встал. В течение уже 10 минут, друзья, я иду по Долине Сармата, не потеряв ни метра. То есть 3200 у меня как была высота, так и есть. А -а чуть ниже идет Клаус, параллельно мне. Мы вот подмахиваем немножечко под облаками, буквально иногда чуть-чуть тюк И движемся не единой спирали пока вот от лестника, от которого мы отошли До всего момента не единой спирали Конечно, погода просто сказочная Просто бомба, бомбище О, вот Смотрите, как это выглядит Раз, свечечка, подвесились И все, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Заправочка. Ну, не тик-тик-тик, у меня неудачно. Видите, Клаус меня обгоняет, вперед идет. Я так, не вовремя ручкой, как обычно, махнул. Сейчас разгоняюсь. Значит, это плохая заправка. Плохое топливо. О! Вот! Это хорошая! Стою лень, как пить, дать, только я его просвистел на дикой скорости. Клаус внизу стал на гор. Вот подо мной перестраиваюсь, к нему подстраиваюсь крылок ручку на себя и да она ну, вот это кстати то самое место где набирали 6 метров в секунду ну, в принципе клаус парил к этому месту знал интересно опять будет 6 но ну, скорее можем и до 6 не раскрутить потому что уже почти кромка 4 2 5 кромка облака приближается стремительно Сейчас как раз учителя буду, наверное, я ждать. Выпущу воздушные тормоза. Да. Ух. Да, в такую погоду, конечно, летать один восторг. Нет, учитель вот там. Я сейчас пожестче кручусь. Так, крен сейчас какой-то... Безумный у меня совершенно. Я проскочу контр... на контркурс его стать, чтобы видеть его сейчас хорошо. А он хочет ко мне в хвост. Ну что такое? Что такое воздушный бой? С учителем воздушный бой не делают. Интересно, ну да, будем... Мы сейчас увеличиваем скорость. То есть, как это тактика ожидания такой ситуации. Просто начинаешь наращивать скорость запасать энергию в скорость, если не хочешь оказаться на одной высоте. Я с учителем вроде как кокачу, может быть, оказаться на одной высоте, но я так мне было хорошо выше. Я Чувствую, Клаус это понимает и идет на переход. Ой. Okay, им because... Ура, ура! Ну и теперь мы сто процентов до долинки через которую вы видели Женевское озеро не знаю опять не Монблана и еще как-нибудь ну в общем-то наверное будет ой надо закрылок переставить Оп. Оп. сколько времени сейчас посмотрим 4 часа обычно 4 часа я считаю на всяких там моторхордом точка разворота домой что, как правило еще часа ой. головой фонарь я врезался, друзья Подтрекивает, он параплан снизу летит Пропланилистам не холодно Дубак, дубака режешь в планере в закрытом Черт, придется мне Оббрасывать скорость Угоняю Клауса К облаков Как все тяжело, друзья Как все непросто Как все безаконечно красиво Двигаемся в сторону Банблана Не знаю, как как его обходить Теперь будем Погода сильная, медленнее, смысла нет. И каждую где-то минуту, полторы, один-два встречных проходит. Просто трафик совершенно безумный. Сегодня надо понимать выходной. Вся, вся Швейцария в воздухе, потому что погода бомба. я думаю, что из территории Франции немножечко настоящих пилотов прилетает, которым можно летать. Ну, может быть, кому нельзя летать, тут тоже летает. Черт, ну просто безумный трафик вот прям один, второй, трим, трим, трим. смотри в оба Клаус поднялся, тормознулся, сейчас я оп, вот она, дельфина, заправочка как выглядит в текущий день, когда на двухстах шпарим, я даже закрыл их не переставлял на позитив потому что лень разгон и дальше за учителем парим. опять бресловутые 200 Не удается ли нормально вам приборы показать. Ну, в общем, 200. Продолжаем движение, друзья. С левой стороны. Вот сейчас вы хорошо видите аэродром военный, куда Клаус не советовал приземляться. Говорит, куда угодно, только не сюда. Ну, на самом деле там действительно может, проблем потом отвлекти. То есть, конечно, в безвыходной ситуации лучше приземлиться, чем приземлиться. Ну, вот так вот. И. Очень интересная, кстати, концепция вооруженных сил Швейцария. они придерживаются идеи вооруженного нейтралитета, и практически все военнообязанные они учатся и проходят потом э, такие круглый один раз в год или два раза э, раз в два года и так далее курсы ну, сборы. И вот на этих сборах они их проходят в таких уже своих привычных подразделениях. В этих подразделениях часто возникает дружба, и там совершенно неважно, кто ты в большом мире. То есть ты можешь быть банкиром, каким-нибудь навороченным в большом мире, а в армии ты будешь в этом случае там солдатом. А, какой, например, человек разнорабочий в этом случае может быть, например, капитаном. я yes, сам follow. You. 50 метров below. Окей. Okay. Клаус опять меняет частоту. Так вот, совершенно не важно, кто ты в большом мире. Важно, кто ты в армии. И дружба в армии, кстати, тоже потом помогает в большом мире. Тот же банкир с удовольствием поможет другу своему разнорабочему. И не потому, что он там на его начальник, допустим, в войсках, а патросы, потому что вот они так, так такие, очень говорят, ячейки крепкие возникают, то есть, концепция такая интересная. Вообще, гордятся своей армией швейцарцы. И что еще интересно, у всех дома легкое вооружение, то есть все легкое вооружение, ну, ты себе сам Окей, okay, окей, okay. I'm for you. О, Клаус запросил пролет военного аэродрома, и мы сейчас его пролетаем на другую сторону. Так, да, получается на другую сторону долины, потому что сейчас э, время более позднее. И видите, Клаус считает, что эта сторона будет хуже работать. Ну, это даже, кстати, видно. А это лучше. Ну, да, опять же, по ним мы не летали. Интересно. Эй, мы продолжаем.